Всем привет, друзья! С вами канал CryptoGain. Сегодня смотрим очень крутой проект с нереально крутой идеей. Называется у нас Pryvex. Это у нас будет что-то наподобие VPN-сети и это будет э, что-то действительно новенькое на канале. И я думаю, эта тема вообще актуальна для каждого абсолютно, так как у нас в наше время э, все следят абсолютно за всем, то есть скрыть свою информацию конфиденциально, да, оставить ее очень трудно и э, к любому вашему ресурсу могут добраться до да, почти кто угодно при большом желании но данный проект собирается это исправить они уже это делают и делают новые инновации э, на базе MasterNode, да, с таким образом скрывают сетевой трафик от корпораций и государственных структур то есть тема действительно актуальная и я думаю каждому будет интересно плюс сам проект однозначно бросается в глаза и э, о нем уже э, очень много разговоров. Вы часто меня спрашивали про него. Все-таки решил записать видео и показать его вам. Самый большой бонус, ради чего мы сюда вообще приходим, это чем мы занимаемся. Здесь можно инвестировать сюда, можно свои средства и неплохо с этого заработать. Как на краткосрочной, так и на долгосрочной перспективе. Так как проект уже на бирже, он уже на CryptoBright. И он, скажу, неплохо торгуется. То есть цены очень хорошие, хорошие торги. И сейчас на момент видео, когда я его выпускаю, у нас цена немножко упала, как раз самое время закупиться, я думаю, и ждать апа, он обязательно будет, и с этого можно заработать. Я думаю, неплохое начало, давайте посмотрим, что это у нас вообще такое. И что такое Pravex? Создает продукт сетевого типа для предпринимателей, разработчиков, я думаю, не только, то есть и для нас с вами, если мы не предприниматели и которая обеспечивает вам полную конфиденциальность и анонимность в работе в общении. То есть общение может быть месседжер, сейчас я все покажу, но как минимум, например, для меня это месседжер. И сейчас их мало, которые действительно, ваш разговор, ваша переписка не выходит за грани вас и вашего собеседника. То есть мало кто может сейчас вообще дать такие условия. Даже не знаю, где сейчас. Любая соцсеть, любой месседжер абсолютно читается кем угодно, почти. Так, и что у нас такое? Этот продукт, этот продукт может функционировать на базе децентрализованной платформы типа P2P, VPN, с использованием инновационных решений. Возможность использования сетей этих продуктов практически безгранична. То есть размах очень большой, очень широкий. Здесь комплекс наборов инструментов, направлен на обеспечение, на обеспечение в принципе анонимности в интернете. И они показывают сразу свой Правикс продукт. Он вернет повседневную анонимность в индустрии криптовалют, так как это было раньше. Инвесторы теперь смогут вернуть свое право на сохранение безопасности своей личной информации благодаря многочисленным комплексным услугам, которые предоставляет данный проект. И что у нас, вот они у нас показывают. PrivateX Score это уже кросс-платформа VPN, работающая цепочки блоков в мастер-сети, то есть сеть состроенной функцией для однорангового подключения к виртуальной сети с двух поддерживаемых режимов полный VPN сервис и расширение для браузера прокси сервера. Ну то есть, грубо говоря, когда вы прокси включаете, то есть у вас э, ваше местоположение меняется, то есть если вы, например, находитесь в России, вам может показать, что вы в Нидерландах и так далее. Кто за вами следит, он уже, грубо говоря, стеряет. Здесь-то будет все встроено. На самом деле, крутая платформа, которая, думаю, понадобится каждому. И опять же, обязательно вам, ребята, кто смотрит меня и Думаю, подгон неплохой уже будет для вас. Uh, так, что у нас дальше? Проект CLI, программное отключение на основе операционной системы для владельцев мастерноды. Uh, это программное на основе операционной системы для владельцев услуг, которое создаст виртуальную частную сеть для клиентов, использующих наше расширение для браузера. То есть у кого будет мастернода, будет свое расширение для браузера. Это интересно. Я не могу показать это на практике, к сожалению. Но пропустим это инновационный способ облегчить настройки узла, то есть э, будут получать оплату за то, что они сдавать одинаковые условия всех клиентов во всем мире, функция развертывания и хостинга мастер. Узло встроена в кошелек, платежи будут оставляться каждый час в соответствии с речной ценой по отношению к доллару. У них даже будет своя почта, почтовый сервис со сквозным шифрованием, который предоставляет зарегистрированному пользователю на определенный период времени э, начального адреса. Слушайте, ну очень круто, даже анонимная почта, я и сам уверен что буду этим пользоваться я думаю это очень круто просто перестал сообщение на основную учетную запись электронной почты и часто носит вымышленное имя ну, интересно самая крутая тема то что мне понравилось это отправить чат которым можно пользоваться дело в том что даже сами разработчики не могут смотреть ваш чат то есть доступа нет ни у кого есть только только у вас и Видим это приложение, как оно у нас выглядит. И все сообщения, звонки всегда будут тщательно зашифрованы с целью обеспечения безопасности вашего сообщения. Вот это вообще очень крутая тема, и как раз которая пойдет, грубо говоря, вообще к каждому абсолютно. обратное устроено по -э, устройство портативный VPN роутер. А, это, ну слушайте, до этого похожего ничего не было. Я считаю, что это очень круто. И смотрим, что это у нас усовершенствованный маршрутизатор. OpenVRT, не знаю, как правильно прочитать, э, с предустановленной конфигурацией, позволяющей подключиться децентрализованный P2P и PNCT Pravex без установки специального программного обеспечения. То есть каждый может это сделать, и устройство полезно для путешественника, поскольку является полностью портативным. То есть вы можете брать с собой любое путешествие и подключаться к сети, к любой через него. Слушайте, ну очень круто. Мы планируем производить устройство в партнерстве с надежным производителем. То есть, опять же, что нам об этом говорит? Даже если мы не будем этим пользоваться лично, мы уже понимаем, что проект действительно работает на очень долгосрочной перспективе. И сами видим их не идеи, их не цели в будущем. Команда очень хорошо взялась за это, за данную идею здесь этого не скроешь, это видно сразу. И сюда, опять же, акцент на что я делаю, на то, что здесь сюда можно смело заходить, смело пользоваться данным проектом, участвовать в нем и, соответственно, с ним зарабатывать. Самым лучшим вложением я считаю здесь будет это покупка мастерноты однозначно, так что сразу обращайте на это внимание. Здесь мы видим дорожную карту, какие у нас с третьего квартала 18 года они уже начали работать и все здесь видим, релиз light paper, обновление веб-сайта, соцсети, кошелек, основная сеть, все это запущено, уже есть биржа, самое главное для нас, да, уже можно купить мастерноду, все это настроить, все это настраивается в кошельке, вот этот кошелек, у на самом деле очень симпатично выглядит, он у нас идет под все операционные системы, в основном это Windows это их система и это их не вот, под Mac. И здесь на у нас ссылочка идет спецификация по монете название мы уже знаем тикет vpx алгоритм quark всего у нас будет 21 миллион монет и количество предварительной фазе 1 миллион награда сами видим у нас здесь будет пост майнинг также но сразу скажу что он нам не интересен мы делаем акцент только только на мастер ноту здесь очень очень хорошая награда идет с него и я думаю все на это обращают внимание. Блок у нас 2 минуты идет. Мастернода стоит 1000 монет. Сейчас я мастернода онлайн открою немножко позже. Посмотрим по цене у нас на данный момент, сколько это. На время ставки 12 часов. Открытый исходный код. Плата за разработку нет. Майнинга у нас здесь нет. Управления нет. Очень интересно. Смотрим, какая у нас идет награда по блокам. У нас идет очень хорошая награда с мастер-нода. Вот она выделить но награда очень крутая поэтому ребят смотрят только в сторону мастерноды слушайте но ну, с таким проектом можно сюда заходить на самом деле очень интересно а, вот и мастерноды онлайн смотрим что у нас сейчас по биржам у нас пока что крипто брач ну не переживайте в ближайший месяц появится еще одна минимум одна биржа то и две. Но я думаю, нам этой достаточно. Сейчас ее покажу. Слушайте, потому что упала немножко цена, это даже плюс, это можно найти, поэтому сейчас можно закупить токенов как минимум для постмайнинга, если нет денег на мастер-ноду. Ну а по всему хорошему взять ноду, она стоит почти 0,8 биткоина. Сейчас курс немножко просаживается. Если будет сама коррекция биткоина, то есть коррекция, значит, что он может упасть. Не знаю, ниже 10 будет он или нет. Если будет, то вообще супер. Поэтому можно на этом курсе выиграть двойне, не то что купить биткоин и потом поиграться с курсом, а можно просто купить мастерноду и сделать больше икс, иксов, то есть на долгосрочной основе. Поэтому думайте, смотрите, у нас очень хороший оборот у данного проекта, уже 58 активных мастернод. Повторю, что нужно 1000 монет, чтобы войти сюда. Если цена еще ниже упадет, будет классно, то есть советую брать, потому что у нас сейчас и рой просто просто обалденный. Блин. Три месяца окупаемость, я думаю, это даже еще опустится вниз. Поэтому, ребят, смотрите, думаю, каждому будет интересно. И давайте напоследок посмотрим, кто-то брать, как у нас торгуется. Цена сейчас упала. И Посмотрите у нас, какие ордера стоят. Ордера на самом деле очень хорошие, с очень хорошими ценами. Посмотрите на продажу. Если у нас есть мастерноды, вы будете в день очень хорошо зарабатывать. С тем, что я уверен, что курс будет просто расти. Вот этот минус превратится в плюс в ближайшие три дня. Вот посмотрите. Поэтому я думаю, можно на этом заканчивать. Ребят, спасибо за просмотр. Присоединяемся к проекту. Действительно рекомендую. Я думаю, сам стану им участником. И до скорых встреч, пишите комментарии, ставьте лайки, кто не подписался, подписываемся. До скорых встреч, всем пока.